Всем привет, друзья! В новом футбольном дайджесте от канала Футбол Весь тут» вы увидите много интересного, забавного и познавательного. А в конце ролика будет еще и прикольный бонус, досмотрите обязательно. Как обычно, ссылка на все сюжеты находится в описании. Проверьте, пожалуйста, не сломался ли у вас колокольчик. Если заметили неполадки, пишите в комментариях, и мы поможем его отремонтировать. По уровню праведного гнева среди болельщиков «Динамо» в последние годы с Александром Хаткевичем мог соперничать только Игорь Суркис. И поэтому с особенным интересом ожидалось, что же скажет бывший тренер «Киевлян». Вопросов к Хацкевичу накопилось уйма. Почему он не ушел в отставку сам? За что гнобил Русина? Зачем покупал игроков, которых потом не выпускал на поле? Не стыдно ли ему за проделанную работу? Конечно, мы понимаем, что Виктору Вацко было непросто убедить Хацкевича прийти на честный разговор. И, возможно, одним из условий было замалчивание острых тем. По крайней мере, первая часть интервью Хацкевича «Вацко Лайт» оказалась без острых вопросов и откровенных ответов. Мы не связаны подобными обязательствами, поэтому смотрите по подсказке вверху видео без купюр и цензуры. А какие эмоции испытывают болельщики топ-клубов, к которым, по мнению Хацкевича и честно скажем, благодаря его стараниям Динамо не относится. Смотрите в новом очень смешном видео от канала Куба Ибра. Пазыч в футболке самого неожиданного и мега удачливого игрока Монсити переживает радость заслуженных побед и отчаяние невероятных поражений команды Гвардиолы в прошлом сезоне. А тем временем самый популярный футболист Украины прямо сейчас вслед за Тарасом Степаненко отметился автоголом. И в отличие от футбольного поля мы увидели полный разгром Александра Зинченко в автомобильной тематике. Что общего между автобусом Богдан и чемпионом Англии? Какие слова Александра Головко помогли обрести душевное равновесие? И зачем Зинченко детское кресло в ресторане? Смотрите в новом выпуске. Канал Живой Футбол, вопреки трендам современного ютуба, когда надо снимать видео чуть ли не каждый день, делает ролики не часто, но зато очень качественно и каждый выпуск от Славы и Антона стабильно набирает больше 1 миллиона просмотров. В новом ролике ребята испытывают волейбольные мячи на предмет удара стойчивости и наклбола применимости. Вратарь в шоке, зрители в восторге. Посмотрите и вы обязательно, если еще не видели. Да, согласны, играть волейбольным мячом в футбол немного странновато, но намного более дико видеть, что вытворяют некоторые псевдофанаты, выбрасывая бананы, сосиски, петарды, пиво и прочее дичь на футбольное поле. Все разнообразие скудаумия болельщиков собрал в одном видео канал Жизнь Футбол. Пока фаны лютуют, звезды футбола продолжают зарабатывать. Много зарабатывать. Миллионным контрактом с клубами и рекламодателями все вроде как уже привыкли. Но в последнее время пошла новая тенденция. Создавать и развивать собственный бренд. Да-да, футболисты это теперь как газировка или зубная паста. Обязательно должны иметь собственный торговый знак. Ибрагимович, Багбан, Имарм, Бапе и Месси. У кого лучше лого по вашему мнению? Напишите в комментариях. Но вернемся все же к футболу. Голы. Много голов. Это то, за что все любят эту игру. А когда футболист забивает в одном матче сразу 3-4 гола, то это очень круто. А как описать игроков, забивших сразу 5 мячей в одном матче? Гении? Да, есть и такие среди них. Канал Голд24 сделал подборку из 10 лучших пентатриков в истории футбола. Это стоит увидеть и повторить, ну хотя бы на PlayStation или во дворе, если в профессиональную команду вас пока еще не взяли. Мяч Продакшн сделал свой традиционный рейтинг игроков, которые выстрелят в этом сезоне. Учитывая, что в прошлогоднем выпуске ребята угадали многих ярких футболистов, теперь особенно интересно посмотреть их новый ролик, из которого вы также узнаете, есть ли там игроки Реала и Барселоны, с их дико дорогими трансферными компаниями, и чья академия сэкономила боссам миллионы денег этим летом. Фанаты Реала и Барселоны в этом сезоне соревнуются в эпитетах, описывающих провалы своих клубов. У кого хуже руководство, тренер, трансферы и перспективы на сезон. Подбирая самые яркие и не всегда цензурные выражения разбирается, кто убил Барселону и есть ли шанс на ее возрождение. В давние времена один молодой норвежский мальчик по имени Оли Гунер очень любил играть в футбол, но строгий шотландский дядька Алекс Фергюсон выпускал его на поле только после сделанных уроков, а к тому времени его команда, как правило, уже проигрывала. Гол 24 сделал обзоры современных аналогов суперзапасных, которые, как и Сульшер, выходя на замену, изменяли ход игры и тащили свои команды к победам. А вот и обещанный бонус – сделать приятный сюрприз детям – это лучшее, что могут совершить современные мега-звезды. Игроки Мансити нашли время, чтобы организовать настоящий крутой квест для маленьких фанатов на своей базе – Стоунс Электрик, Фернандини Уборщик и Габриэль Жезус шкафчики раздевалки. А кого из игроков звезд не узнавали вы в обычной жизни, а потом понимали, что это был именно он? У нас на канале еще много интересных и забавных видео. Заходите, посмотрите или можете выбрать что-то из заставок, которые мы для вас приготовили. Любите футбол, играйте в футбол, смотрите футбол. До новых встреч, друзья!